Продается однокомнатная квартира-студия с полноценной прихожей. Дом с автономным отоплением. Квартира теплая, соседи спокойные. Обстановка благоприятная. Просторные приквартирные тамбуры. В доме установлен домофон и пожарная сигнализация. видеонаблюдение. Квартира с хорошим ремонтом. Балкон остеклен. Остается недавно купленный кухонный гарнитур и холодильник. Во дворе дома установлены спортивные тренажеры и современные детские комплексы. Много парковочных мест, развитая инфраструктура компактного микрорайона и хорошая транспортная развязка. Звоните, покажем.